Вы не можете посчитать собственные деньги, потому что ничего не оформляли сами, а ваши нанятые шурики сами ничего не умеют делать, кроме как завалить дело, потерять то, что вы им дали, а что останется тупо украсть.